Банде Гурупада Дандан Бхакта Нанда Нанда Ванчакал патарува, что кипа синдубе веча. Патитаананг павне бхавишнабе бью. Шна вакти паде деви саттва твои Нараяна намаскитто норунчо иванороттамам Девин сара сватинг вясам тато жайю ом Бхакти Прамодакша Джаготбарана, Дейям Садапари Бабагну Мавишта Тетхаспадам Сива Виренджинтам, Сарнаям, Витатихам Понутопаллабхавадди Бутам, Банде Махапурусате Бисфуризитхама пигабавадушва дарши. Порнанурагро сасагро сарумурти. Сарадикамхи када кимани крос. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитаананда. Сиаддайтакада Сиядду и Тагада Харусива Садихи, Гаурабхакта Рама, Аджануламитовжо канокаха будато сангританой квитаро камалахитахшо бишамбару джевару джугадхармпалу банде ягат приакару Кришна Кришна Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Бхаванурупе нсадан нранам Гангаатранграманияджата калапам Гаури нирантара вишви Ваги саджошо бадоне, лакшми ясоча Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари राम राम हरे हरे अमित दपुर ने क्रीमिकीट संकुले सभाव दुर्गंध विनिन नितांतरे कले वरी मुत्रे पुरी शिवाविते रमंति मुड़हा विरमंति पंडिता हा अमित दपुर ने क्रीमिकीट संकुले सभाव दुर्गंध विनिन नितांतरे калеваре мутрепурише бхавите раманти мурхах бираманти Пандита Годья гошти пати, Сирсила бхакти, Сиддханта Сарасвати, с вами Такор Прабхупат, Парамхамса Джагат Гуру сказал, зачем вы пытаетесь контролировать Why других? Это не ваша обязанность. Это я должен делать это, не вы. Я занимаю положение гуру. А вы зачем стремитесь контролировать других? Занимайтесь своими делами. Горья гошти бхати говорил, что когда кто-то... Говорил, когда кто-то пытался контролировать... Другого он объяснял, Мы что это аковы, большие аковы, другие аковы. Мы не можем никого контролировать. Только языком любви. Языком okay. cannot... любви только можно контролировать, Но никак не не подчинить себе другого силой. Я не могу указывать давление на окружающих, на вас. По своей воле человек может прийти ко мне или уйти от меня, служить мне или бросить меня. Потому что джива обладает правом пасть в любой момент. Она обладает свободой выбора. Правопад говорил, что, несмотря на то, что вы слушали много харикатхи, совершали так много киртана. Как, как возможно было оставить меня? Как возможно было уйти от меня? Возможно, я не квалифицирован, поэтому они решили оставить меня и принять другого гуру. Апаратха крайне страшна, Вашнава в Шанкар-бхагаван не может совершить аппаратху, тем не менее, говорится, что даже если он совершит ее, он не получит прощения. Аппарат может принести огромные проблемы. Мы стараемся отыскать абсолютную истину при помощи своих материальных органов чувств. Но это невозможно. Невозможно при помощи, полагаясь на ум, Материальный ум, при помощи материальных органов чувств, невозможно отыскать Бхагавана. Хоть мы и пытаемся это делать, это невозможно. Люди сами по себе не могут преодолеть Майю. Бхагаван Кришна сказал... Никто не может пересечь океан майи. Лишь тот, кто предастся моим предастся мне на сто процентов. See, is, несмотря это, на то, что мы мираж, знаем, что все, что окружает нас подобным миражу, влияние Майи, как мы уже обсуждали, что когда по пустыне идет человек, ему, он уже умирает без воды. И впереди ему чулица, источник воды, водоем. Но как он бежит все быстрее и быстрее к нему, но чем больше он бежит, тем дальше это вода. Так животное умирает в пустыне. То есть если бы животное, вот это животное на одном месте находилось, возможно, оно бы и не умерло. Но дело в том, что ей мерещится источник воды, поэтому она бежит на него. Но понять, что это иллюзия, оно не может. Так Бхактина Такор пишет в Киртане. Я хотел семью, хотел детей, жену, хотел наслаждаться, но теперь вся моя... То есть, это ничем не увенчалось, не увенчалось успехом. И я сам видел множество подобных случаев. Один мой близкий from... друг из Гаудиамадха. From... Мы мы встретились много лет назад и он стал Maharaj, рассказывать, говорить, что у него на душе. В, то, в тот момент я еще не был в Махарадж, то есть я еще не был Саньяси. Он сказал, рассказал мне, моя жена ненавидит меня. Она бьет меня тапком. Почему делался я? Потому что я совершаю Харибаджан. Даже моя дочь, они ненавидит меня. Просто потому, что я совершаю Харибаджан. Хари а я, я позволяю им делать все, что они хотят. Я даю им деньги, в которых они нуждаются. Тем не менее, они хотят наслаждаться вместе со мной. Они хотят, чтобы я тоже наслаждался, как они. Но я не хочу этого делать, потому что я пытаюсь совершать баджан. Поэтому они говорят, э, обзывают меня, оскорбляют меня и даже бьют. Но наступил момент, когда у моей жены обнаружили рак, который уже невозможно было вылечить. Ее положили в больницу. Я был в отъезде, потом я вернулся и пришел к нему в больницу, Следила за всем, чтобы у него было все необходимое лекарство, пища, и перед самой смертью она, сложа руки, сказала, то, что делал ты, это было правильно, а я заблуждалась. То, что делала я, правильно не было. К сожалению, это было слишком поздно. Таким образом, наслаждение естественно для материального мира. Потому что, и мы не можем никак осуждать тех, кто смотрит с высока, потому что это естественно для дживы – стремиться к наслаждениям. Но наслаждение – подобный миражу, иллюзии. Так же, как колесница, которая над водой, на, на, на небе. Пушпарат — особая колесница, которая умеет летать, и она описана в Рамаяне. То есть колесница, украшенная цветами. Это колесница, на которой передвигался Рамачандра. После убийства Раваны он, за ним прилетела такая колесница вместе с Лакшманом, Хануманом и Ситой, они летели на ней. Так вот, когда такая колесница находится над водой, ее отражение в воде. Если, разве возможно взобраться на нее, если мы будем. То есть возможно взобраться на нее через воду? Мы стремимся в, в воде, на, на ее изображение. <coughs> То есть все в этом мире стремятся Maybe наслаждаться, yes, no возможно, не прямым и косвенным образом, not, но так, так или иначе это происходит. Поэтому Прабхупад предупреждает, не наслаждайтесь. Не стремитесь наслаждаться. Если вы будете это делать, вы никогда не освободитесь, не освободитесь от них, от наслаждений, от страданий. Именно поэтому Гарукишарда с махараш никогда никому не позволял служить себе. Он не принимал служения от других. Он все делал сам. Даже когда кто-то приходил и хотел послужить, махараш не позволял. Он воспринимал этого человека как Майю, которая пришла к нему в форме служения. Как-то раз одна девушка пришла к Гурки Шардас Бабаджа Мухараджу, в то время он уже не видел, ну, с материальной точки зрения, в действительности он видел все. И девушка сказала, Папа Джамхараш, рядом с Вами змея. <клых> Баба ничего не видел, стал руками, руками нащупывать ее. Где? Где она? Где? Где змея? Я хочу, чтобы змея укусила меня. Потому что я и так не могу совершать харибаджан. Я не могу совершать Харибаджи. что мне делать с этим бесполезным телом? Так лучше пусть меня укусит змея и умру. Такое настроение присуще лишь Парамахамса преданным Потому что им действительно больно, они страдают от того, что... Считают, что... То есть, и, а нам не больно, нам не больно. Мы не думаем, пришо, придет Богован или нет. Увидим ли мы его или нет, примет ли что-то, что мы предлагаем Богован или нет. Прохупатор говорит, если вы поститесь и что-то предлагаете Боговану. То есть вы должны предлагать Боговану, не на то, что вы поститесь. Готовьте для Бхагавана, предлагайте. Так было с моим гуру Махараджем. Он готовил, предлагал, и уже должен был начать обед, начать принимать просады. Кто-то приходил, предные приходили, и он начинал кормить их. И преданные говорили, о, хорошо, вы же не готовились к моему приходу, наверное, у вас нет для меня. А все, прямо хорошо говорил, нет, нет, я уже утром поел, вот это для тебя. И он все отдавал, а сам постился. И это не единственный случай, такое было часто, когда к нему приходили, а он отдавал свое, отдавал последнее. А сам постился. В калне, в храме жила собака. То есть не в храме, а снаружи храма. Гуру Падпадма каждый день отдавал остатки своей пищи, это собаке. Но когда Гуру Махарадж отъехал на несколько дней, когда Сила Махарадж вернулся, он спросил собаку, ты накормил собаку? Он беспокоился о ней. Силапурь сказал, нет, я не накормил, она постилась. То есть почему Шивапарим хорошо заботился об этой, то есть выражал заботу даже об этой собаке, потому что он видел, смотрел на все же существа как на дживы, как на души, как в случае с Шиванандой. Когда он отправился в Нелачалакшетру, Шетру, чтобы встретиться с Махапрабу, за ним увязалась собака. Как я уже говорил, обусловленная душа не должна заводить собаку. Домашние животные нельзя заводить собаку в доме, потому что она сквернит все, весь дом будет осквернен. Но в случае Швананда Сены, он не видел в собаке собаку. То есть он видел, что перед ним душа это в прошлом саду, который совершил какую-то аппаратху, а теперь он в теле собаки, поэтому он каждый день кормил собаку. В конце концов было очевидно, стало очевидным, что это не была обычная собака. Однажды Шананда Сэн отправился собирать пожертвования для того, чтобы устроить просад для Нитянанды и всех предных. Когда он вернулся, он принял просад и спросил, о... то есть, когда он вернулся, он спросил у преданных, вы накормили собаку. Преданные сказали, нет, он постится. Никто его не накормил. И стали искать собаку, нигде не нашли. И когда уже дошли до Пуршата Макшетры, а это было где-то на пути. Существует правило, что. Когда предные приходили в Паршута Макшетру, они первым делом шли к Махапрабху и уже только потом к Джаганатху, на даршан Джаганатху, Они предлагали поклоны а, чакре на вершине храма, а затем они шли к Махапрабху и только потом, потом шли к Джаганатху. Они шли в предвкушении, как они встретятся, как произойдет встреча. Очень сладостное предвкушение, то есть волнение. Я сейчас говорю о волнениях не мирских, не материальных. Вот эти вот материальные переживания загонят вас в ад, но то, что переживает преданные духовно. когда вы тревожитесь, когда волнуетесь, когда Бхагаван примет меня, когда он примет мое служение, это позитивные чувства. К примеру, как Друва Махарадж, многие задаются вопросом, как возможно было для другого Махараджа обрести даршан Бхагавана, ведь у него присутствовал аня то есть корыстное желание, он хотел совершать баджан для того, чтобы сидеть на коленях отца. Но комментаторы пишут, что у него было огромное желание встретиться с Бхагаваном, и это его желание притянуло Бхагавана. Это главный фактор в бхакти. So то есть это указывает на то, что у него было бхакти. Да прежде, возможно, у него было коры, корыстное желание, а не билаш. Но в процессе своей духовной практики по милости Гуру, Нараджа Махараджа, Его благословил сам Нарджа Махараш. И по его благословению, по милости, короне Крипе, постепенно-постепенно анархи ушли из его сердца, корыстные желания ушли. Итак, он встретился с Бхагаваном уже освобожденный от любых от всех анарт, которые были в его сердце. Главное, что это стремление встречи с Бхагаваном, и это как раз вот это и притянуло Бхагаван. Это было главным решающим фактором. Твам праптаван, качан this is written. Качан бичинно-нофи, твам праптаван, Дибbarатнам, this is written. So, this is, you know, fact. So, when all Gauriya devotees from here, I mean all, когда преданные шли из Навадвипы в Пуршотамакшетру, они были в огромном при... в сильном предвкушении встречи. Когда обнаружили, что собаки нет, а потом, то есть, когда они пришли в Пури, они увидели, что собака уже с Махапрабху, и Махапрабху дала ей кокосовую сладость, со словами Хари Кришна, И собака тоже повторила Хари Кришна. Какой урок мы можем вынести из этого, что даже собака, даже собака которая дорога моему преданному, как и в истории с Саттираджканом. Из Бардвана. Махапрабху сказал им, что говорить о вас, даже собака с вашей деревни дорога мне, Зачем вы совершаете баджан? Вот, и, то есть это причина, по которой мы совершаем баджан. Что говорить о вас, даже ваша собака дорога мне. И Махапрабху не лжет, он сам доказывает эти слова, потому что Шивананда заботился о собаке, потому что он кормил ее. Поэтому, то есть, хотел, чтобы собака получала освобождение, и поэтому ответственность легла на Махапрабху. Уже Махапрабу думал, как ее освободить. Таков Говаранга Баджан. Сердце, Просто, наше сердце должно плавиться, должно раскалываться от такой милости, но этого не происходит, потому что мое сердце подобно камню. Кауран Махапрабху готов в любой момент постоянно освободить любую дживу, какую угодно дживу, неважно из России или из Австралии она, он ждет, когда... Но мы не готовы к тому, чтобы он сделал это, потому что мы не следуем, не готовы следовать Гуру Падападми на 100%. Поэтому Махапрабху и дает наставление, не, не вовлекайтесь в материальное наслаждение. Потому что тело, состоит из мочи, испражнений крови. И ничего кроме этого в нем нет, а мы так сконцентрированы на нем, так сосредоточены. Вчера я говорил о третьем глазе. У нас его нет, он закрыт несмотря на то, что он присутствует, он закрыт, не видит. Поэтому настолько проблем. Тело, состоящее из испражнений, так воняет. Когда человек умирает, уже через 10-12 часов он начинает ужасно вонять, так вонять, что необходимо предпринимать какие-то меры по утилизации тела. Почему же мы так любим друг друга? Почему мать любит своего ребенка? Девушка, ну, то есть ее, ребенок любит ее. Любовь между мужчиной и женщиной. Почему это происходит? Из-за присутствия атмы. В противном случае это было бы невозможно. Вечером я расскажу об этом, одну, одну историю so об этом. В шлоке из Упанишат говорится, объясняется, почему люди любят друг друга, один человек любит другого, atma. потому что присутствует атма, душа, но мы но мы в действительности любим тело, тела. Но тело это материя. Любовь возможна лишь благодаря присутствию души. Когда душа, душа уходит из тела, та же мать относит тело своего ребенка в крематории. Ведь еще вчера она обнимала и целовала своего ребенка. Но после его смерти, после того, как Дживатма оставила тело. Она это уже не делает. Все, что не происходит в этом мире, происходит лишь благодаря Душе. Все, все, все, что вы видите в этом материальном мире, строительство домов, зарабатывание денег, все это... Благодаря присутствию атмы. Таким образом, шастры говорят, что наш тело это, наше тело — это мешок с испражнениями, мочой и кровью. Поэтому Махапрабху и учит нас, что мы должны любить атму, мы должны любить душу, а не тело. Подлинные пандиты никогда pundits. не наслаждаются телом, потому что это удел глупцов. Настоящие мудрецы никогда не опускаются до материальных наслаждений. Они осознают, что это все на всего материя, бесполезная материя. Теперь встает вопрос: кто же такой пандит? Тот, кто знает санскрит? ответ в словах Кришны уудави тот кто осознает что действие определенные действия приводит к как, тот, кто осознает, какое действие приводит к освобождению, Но а какое к заключению в материальном мире. Мудрец. Все наши материальные наслаждения погружают нас в еще большую обусловленность, еще большие, накладывают еще большие оковы. Это все равно, что хроническая болезнь. Тем не менее, мы не оставляем эти материальные наслаждения мы хронически больны, поэтому мы должны денно и ночно плакать по Кришне, чтобы Он помог нам. Итак, вчера мы остановились на том, как Уда Махарадж задал вопрос, как Аватхут Махарадж начал отвечать на вопрос, Яду Махараджа. Авадхут рассказал, что у него есть 24 гуру. Шекша-гуру может быть сколько угодно. Все они были его шекша я 24 и я так много от них, один за Он рассказал, что он получил я уроки от каждого из них. вчера мы что этой Mother What we can learn? Вчера мы говорили о том, чему мы можем научиться от Матери Земли, от той самой Матери Земли, на которой строятся огромные дома и вся цивилизация. Маргар-анна-сикшам-читер-братам. Китер-братам. Братат, на? So, Бхутови-р-акрам-мана-опи. Бхутови-р-акрам-мана-опи-дхилов-даев-васану-га. васану га тад бидья на маргар анна There making nuclear Много всего, столько разрушения Земли делают Россия, люди. Посмотрите, сейчас идет война между Россией и Украиной. только разрушение земли. А в процессе всего этого тысячи людей умирают. И нашей Матери-Земле очень больно. Придхиума страдает. Тем не менее, она ничего не делает в ответ. Вы, конечно, можете возразить мне, что это ерунда, что как это возможно, чтобы Земле было больно. Но да, я могу привести вам доказательство этому. То, что мы называем Притхвима, матерью Землей. Если мы по... можем поехать с вами в Камакию, и там я покажу вам, как мать Камакия испытывает боль. Никто не догадывается об этом, но я сам видел, что ей больно. Она ей настолько больно, что идет кровь. Во время, во, время, во время менструации, которая длится 5-7 дней, никто не может подходить или прикасаться к... То есть сказано, что мы должны причинять боль земле. У Паритвима есть сварупа, есть образ определенный. В Шримад Бхагаватам есть доказательства этого. Однажды полубоги во главе с Брамой прибыли к океану Кхира и начали возносить молитвы. «Пожалуйста, помоги нам разрешить сложившиеся проблемы, возникшие проблемы, иначе они стали молиться земле». А Придхима приняла образ Гоматы и плакала. Я написал об этом Итак, в книге Гомати. Итак, земля в образе коровы плакала. Мы тоже также можем возносить молитву, может быть, Бхагаван. То есть де демоны совершают столько грехов, так грешат, и поэтому притхима плачет. То есть, в Бхагаватам сказано, что это было. Not, not girl, Mahavati, Также это есть доказательства в читании Чаритамрите. После того, как... После того, Харидас был погружен в самадхи, то есть в самом начале он Was омыл тело Харидас текора текора текора на океане. Он сказал океану, о океан, today, be сегодня ты очистился Благодаря тому, что мы омыли тело Харидастакура в твоих водах, ты настолько удачлив, что омыл тело моего Харидаса. С этого дня ты стал лучшим среди мест паломничеств. Все тиртхи теперь присутствуют в тебе. Харидас Тхакур был трансцендентным бриллиантом этой земле. Харидас ушел, и поэтому теперь Притхиви плачет. когда Такие саду один за другим покидают эту землю. Вы не представляете, как горько от этого притхвима, как горько она плачет. А мы совершаем так много вещей, которые причиняют боль матери-земле. Но она не жалуется. Не запрещает нам, не наказывает нас. Не сдает сдачу. Она просто терпит. Терпит абсолютно все. И саньяси авадхут излагает совершенную сидханту. Так как будто бы она but, дала клятву не жаловаться. Know, То есть земля know, не сдает сдачи, не жалуется, так как будто бы она дала клятву на это. Мы знаем, что вместе с Махапрабху пришли две его шакти, Лакшми-прия и Вишнаприя. Другая шакти, то есть Бхушакти — это Вишну-прия, а Шри — шакти. Лакшми-прия, также пришла Лила Шакти. Третьи Шакти, третьи энергии Махапрабу пришли вместе с ним для того, чтобы оказывать ему особое служение. У Бхагавана бесчисленное количество энергии Шакти, но три пришли вместе с ним, чтобы питать Лилу. Без Вишнуприя you know? Лила Гауранги Махаправо не состоялась нас бы, нас она бы не была полноценной. Вишнуприя люди мучают землю но она не жалуется этому я... чему же чему же я научился у земли? прощение прощение как прощать При любых обстоятельствах чистый преданный всегда готов простить. Такова его природа. Харидаса Такура избили на 22 базарных площадях. Тем не менее, он извинялся. То есть он имеет в виду. Тем не менее, он просил прощения за них. Он просил, Прабу, пожалуйста, прости их. Они не понимают, что творят. So at the time of death, when they are going to kill me, даже если Вайшнама будут убивать, earth, он до последней своей секунды будет молиться о благе обусловленных душ своих убийц. So, after that, Shashat, Parathu, Swarbya, Парадхи, Канта, Самбабаха, Шаду, Шикшет, Бугрипто, Нага, Нага, Then actually from hill, big big hill, no? big big hill, like Himalayan hill, these are so many things. And trees. Чему мы можем научиться у гор? But we are learning, but the bhakti, those who want to become sadhu, those real sadhu. Тот, кто настоящий саду, чистый преданный, постоянно пытается освободить обусловленные дживы. Неся им блага. Он ищет возможности, как послужить другим, как послужить дживи. Так, Саду постоянно занят этим. Кто-то спросил Прабхупаду, кто такой Саду? В одном слове, как объяснить это? Прабхупад ответил, тот, кто готов. Тот, кто всегда готов служить Гуру, Вайшнавам, Бхагавану, и видит всех Дживатма, всех людей Джив в связи с Бхагаваном. Вашнавы не могут терпеть страдания других. Поэтому они стараются помочь. Служить. У них нет никакой корысти, тем не менее. По своей природе, их природа такова, что они хотят помогать. Поэтому Прабхупад день и ночь совершал служение. Он писал, говорил, делал все. Для того, чтобы хоть кто-нибудь услышал то, что он то, что он говорит, то, что пишет, и получил освобождение. Различные журналы печатались, выпускались на, всех, на многих языках мира на многих языках Индии и английском. Итак, Чистый Предный всегда старается служить Гуру Вайшнавам Нам Тхаму, И он видит все и всех в отношении с Бхагаваном. Если мы совершаем какое-то якобы служение, а оно обрубает нашу связь с Бхагаваном, оно становится материальным. Как в случае с Ранти Деви. Он, казалось бы, служил материалистом, но в уме он думал, что служит душам. Он видел душу в каждом и служил именно душам. Поэтому такое, сквер... такое служение не оскорняло его. Видение Ранти Деви... Дева было очень было особенным. Он был постоянно сконцентрирован на лотосных стопах Параматмы, то есть он видел, что он не служит ни, ни животным, ни людям. Он смотрел, он смотрел тех, кто видел тех, кто приходили к нему как души. Но различные миссии, которые открывают больницы, занимаются благотворительной деятельностью. Их деятельность материальна, их служение материально. Потому что у них нет такой концепции, они не видят души. Да, они получат какие-то результаты, но если служение материальное, и результаты будут материальными, а служение, если духовное, то и результаты будут духовными. Если я совершаю апаракрита севу, трансцендентное служение, конечно же, Бхагаван не даст мне ничего материального взамен. Он даст трансцендентные плоды. Я часто повторяю эту шлоку. В ней говорится, что природа преданного в отсутствии эгоизма. В нем нет эгоизма. Можно подумать, почему они ездят здесь и там, почему они ходят, они что сумасшедшие. Нет, они просто хотят помогать, помогать обусловленным дживам. Как прохлада молится Господу, пожалуйста, помоги этим демонам. Никто, кроме тебя, не сможет помочь им. Пожалуйста, освободи их. Чему можем научиться у гор? Порой они дают чистую воду в образе водопадов в виде водопадов. В десятой песне Шимадбага там описано кандамул, особое растение. Сам я, говорит, Бхагаван, вкушаю. Их». Один саду с Гималаев, корни кандамула, вот этого растения, растения, принес, ел. Очень вкусные, сладкие и очень полезные, но дорогие. Однажды я поехал в селигуре, три раза за всю жизнь я ездил в селигуре, пять-семь лет назад. Там преданные с Гималаев приносили вот эти вот корни, они очень дорогие и с... мне приносили, очень сладкие. Я удивился, первый раз попробовал их тогда. Они сказали, вот они очень полезные, будете здоровым. Так, так. То есть такие целебные растения растут на... В горах, в горах также пещеры, также горы предоставляют пещеры. Все это описано в Как Кришна и Баларам веселились на, на, в горах на Гираж Махараджа, как они играли там. Поэтому Гирираджа Махараджа зовут Харидасаварья потому что он лучший среди слуг Бхагавана. Он исполняет бесчисленное количество севы, служения. Кришна пас, пасет коров возле Гвардхана, кто-то даже забирается на него. Там же происходит встреча Радхи и Кришны, когда Радхарани обучает его игре на музыкальном инструменте. И так далее. Посмотрите на Гималая. Мы без них не, не выжили, Himalayas не прожили. So То есть Гималая исполняет столько служения. Абсолютно бескорыстного. Но кто думает о них, кто заботится о них? То есть нужно терпению научиться у Гималаев. Нам нужно такое терпение, как у Гималаев. Но у Вашнав на самом деле даже больше, чем у Гималаев смирение, терпение. Смирение, терпение. Также саду готов постоянно for служить all. окружающим. Его жизнь предназначена and для служения дживам. Деревья дают плоды, цветы и также ничего не ждут в ответ, взамен. Когда вы срываете с дерева фрукты, оно не требует денег за это. Река дает нам воды. Сама она не пьет, отдает, отдает воду. that's why you should remember that trees are not going to take anything in return также облака ничего не ждут не ждут от, от фермеров я вам сейчас вот я тебе даю дождь даю воду и орошаю все почву на которую ты выращиваешь овощи не ждет это. Это ручил. Use, Те качества, которые есть у саду, он не использует для себя, он использует для окружающих. Именно поэтому жизнь саду посвящена всем. So, <coughs> Как служить другим? Как жить без эгоизма? Как оставить эгоизм? Мы можем научиться этому у гор. У деревьев. How to live selfishness, how to serve <coughs> others. Yeah. This way we are, sir, we are you know, sir, sir, this way we are serving, yeah. we are learning. And Bhagavan also, Bhagavan also in course of His playing in Brindam. Bhagavan is not playing in Brindam. Бхаганщик Кришна играет на, на, на земле, на траве. Однажды он сказал своим друзьям Шридаму, Соббалу, Васудаму, мы должны кое-чему научиться у деревьев. Деревья делают все для нас. И ничего не требует замен." This Точно такой же пример приводится в шлоге. Дринада Писаньчина. чина как удивительно служат деревья, восхищается Кришна. Они ничего не требуют взамен. И Махапрабху именно поэтому приводит в пример деревья. Они дают все, фрукты даже отдает свою, свою плоть, то есть дерево. Дерево может поститься долгое время, когда никто его не поливает, засыхает, но не, не попросит воды, не пожалуется. There, All sunlight, Дерево может стоять под палящим tree, солнцем curtain, засыхать даже когда ну, ничего не говорить но когда, и когда человек приходит срубать его он также не возражает и кто бы что ни попросил so, у дерева, все оно отдает ему. Так вот ход саньяси заключается. всему этому я научился? То есть такой Аватхото вот черпает уроки, черпает мудрость отовсюду, и только глупцы, подобные ослам, когда их даже учат, не извлекают никакого знания.